О, вот он, ребята Ваш Подписчик ваш Или как его там Ходили Короче, места разведывали По полу этой Вон, видите По таким вот местам Ну и в общем Нашли вроде как место Вон Ходили На улице Около наверное 25 минус да больше. Больше. больше и ветер так есть конечно ветер Но прохлад вон видите ребята у меня вещь кончиков нету пальцы передавай привет подписчикам своим всем привет смотрите до конца сегодня будет рыбалка жаркая в холодной палатки Вон бригада там вдалеке еще идет ну, Вот здесь, короче, говоря, проваливаемся, идем да, Ух ты Тут вот вообще опасно Так Вот пришли мы на место Сейчас, сейчас, сейчас выключу, поставлю все Подожди У него клюет Так, все Сейчас давай. Гостя. Есть кто? Не, подожди все. Сейчас. сейчас я пойму. Одну... Вот, только что подошли какие-то. Ну-ка. У меня там никого. У тебя же не было в отеле. Но... Короче, давай, вырубаем. вырубай. вырубай.